Я не понаслышке знаю, что такое шурфить, делать шурпы, что такое стоять у, у окопы, что такое братская могила, что такое захоронение, что такое вахта Находим мы солдата. В одном месте нашли трех бойцов. Они за гвардейскими знаками лежат в окопе. Погибли 6 июля, 231-й гвардейский полк там воевал, мы знаем. Но имен у них никаких нет, никаких именных вещей установить не удалось. Поэтому, к сожалению, вот от, в отличие от летчиков, наши пехотинцы остаются безымянными. Но Господь Бог всех знает, это мы с вами смертные слабые люди, не знаем, как их звали к своему стыду. Вот. А Господь Бог знает всех своих героев. Средства на нас, слава богу, мы не обделены, в отличие от других регионов. У нас постоянно средства получаем от э, администрации Курской области на Принуге, Вечерской по делам молодежи. Изначально я находился в детском доме, к нам пришли воспитатели, Анна Васильевна и Леонтина. Леонтина это наш э, руководитель пескового отряда «Курская земля». Вот они нам рассказали по своей работе, мне это очень заинтересовало. Всегда мне нравится, когда мы ездим на выезда, и это прям так интересно.